Добрый день. Я хочу сказать несколько слов о процессе, в котором я поучаствовала. Вот здесь, в этой студии. Здесь очень комфортно, здесь хороший свет, здесь прекрасные люди работают. Спасибо большое. Хочу сказать, чтобы все слышали. Я хочу сказать спасибо коллегам своим, с которыми я провела несколько часов здесь. Они очень классные и с ними очень легко комфортно, они меня очень поддерживают, говорят, что я красивая, что я хорошо рассказываю, интересно. Вот я с удовольствием, с удовольствием бы еще поучаствовала. Ну, а студии желаю хороших спикеров, интересной работы.